Так, ребят, всем привет! Это топ-5 книг по бизнесу, которые я рекомендовал бы прочитать новичкам. Я объясню выбор каждой книги, и я очень рекомендую все их скачать. Итак, Думай богатей. Первая книга, которую я рекомендую, это книга Наполеона Хилла. Я могу сказать, что есть много более интересных вещей, но эта книга базовая и очень старая. И там это бестселлер, ее переиздавали, издавали. Короче, суть книги в том, что там э, интервью у целой толпы успешных людей взяли и попытались вывести формулу успеха потом эту идею копировали перекопировали но это в общем один из таких оригиналов да потому что в оригинале он был издан в 1937 году если не врет нам википедия почему рекомендую эту книгу повторюсь есть более короткие более полезные трактаты но здесь ну, базовые вещи в общем то расписаны были еще очень давно то есть это во первых дает понимание того что в принципе ну, как стать успешным, этот рецепт был дан еще сто лет назад. Во-вторых, эту книгу можно почти в любом книжном купить или почти везде найти. Там я не знаю, как вы ее, где вы, как вы ее достанете, это уже не мои проблемы. Вот. Но ее достать очень легко. То есть, вот из всех этих книг она, наверное, ну, одна из самых легкодоступных. Поэтому вот я на пятое место ее ставлю за доступность. В принципе, книга неплохая. Я повторюсь, есть версии поинтереснее, есть там вариации, но, честно говоря, базово прочитать вполне себе реально и стоит. Следующая книга, она более приближенная к нашей реальности, это скорее всего вот так она выглядит, и ботаники делают бизнес. Это книга про Федора Овчинникова, это человек, который в Сыктывкаре попробовал открыть книжные магазины, что у него из этого вышло. Очень интересная книга, она написана, насколько я понимаю, довольно хорошим журналистом, копирайтером, как это правильно сказать, да, и она читается на одном дыхании, то есть это такая веселая история про бизнес, не супер успешная в, в плане бизнеса, но супер интересная, то есть это вот такая вот, ну как бы развлекательная бизнес-чтива, поэтому очень рекомендую, и ботаники делают бизнес. Мне понравилось все время, она, кстати, вот вторая часть вышла, я не читал, честно говоря, ну, тем не менее, хорошая вещь. Третья книга, пожалуй, самая неожиданная, это «Мертвые души» Гоголя. А, ну, она вышла еще, да, в 1842 году. А, книга вроде как не бизнесовая, но так, так кажется только на первый взгляд. Реально там очень много полезных мыслей, которые, ну, молодому начинающему предпринимателю могут супер пригодиться. Вот. Ну, кто помнит эту историю, Да. Кто не помнит, можете пересчитать. Реально, реально очень рекомендую, я считаю, что ну, действительно очень, очень много интересного можно почерпнуть. Но эта книга для тех, кто умеет глубоко копать, если вы ну, честно оцениваете свои силы и вы не можете, то есть вы на какие-то там далекие намеки, какие-то странные аналогии не понимаете, вы любите вот прямо, честно и точно, то тогда не читайте. Но я ее на третье место ставлю, отличная бизнес-книга. А второе место, вот эту книгу всем рекомендую «Я был нищим, стал богатым». У Довганя много интересных вещей, много, но там как бы есть такие, ну, на мой взгляд, курсы для совсем новичков у него, да, типа там мотивация ради мотивации, там такое. Я не очень люблю такой контент, если честно. Вот, то есть он как тренер успеха позиционируется, поэтому у него много таких книг, вот, успех, успех, там, успех, ну, как бы каждому свое, да, то есть кто-то его смотрит, кому-то это интересно. Но вот эта книга у него просто, просто гениальная. Если остальные его книги я читал как-то так. Ну, мельком, да, и ну, немножко позевывая, если честно, потому что для меня там многие вещи, ну, довольно, довольно понятны и без этого. То вот эта книга, я был нищим, стал богатым, супер рекомендую, супер мотивация, отличная книга, и второе место, как бы, ну, в моем топе книг по бизнесу, которые я рекомендовал бы новичкам. Вот, ну и первое место это сразу две книги Олега Тинькова, мне очень они нравятся, они вот такие вот, я такой, как все, и как стать бизнесменом. Читал обе на одном дыхании. Вот. С удовольствием приобрел электронную версию, чтобы поддержать автора. Супер книги, супер мотивация, супер история. То есть это опять же то есть читается на одном дыхании, ну как, грубо говоря, как художественная литература. Но при этом там есть такие вот, как бы там в книге нет конкретных советов, грубо говоря, да. Но там есть мировоззрение бизнесмена, мировоззрение человека, который с нуля, из ничего, как, впрочем, и в Довгань, да. Добился очень много и очень больших денег. То есть, ну, Олег Тиньков, я думаю, что всем известен. Поэтому, ребят, ну это вот, ну, действительно, одна из лучших книг по бизнесу в России. Я считаю, что нужно ее обязательно прочитать. Вы скажете, типа, вот там панда, есть же там еще Бренсон, Киасаки, есть, ребят, есть. Но я хотел сделать топ-5. Я, в общем, свой топ-5 назвал. Но это не то, чтобы мой топ-5 книг, именно не тех, которые я а, а, больше всего люблю. Да? Ну, вот Тиньков, хотя у меня любимая книжка. Но я тут попытался подобрать книги, чтобы, во-первых, было не очень сложно найти. Потому что, ну, пожалуй, кроме, кроме вот четвертого места там все, в принципе, легко ищется. А во-вторых, чтобы, ну, они для новичков были наиболее актуальны, наиболее интересны. То есть, поэтому, ну, такой вот список. Надеюсь, что вам он пригодится, ребят. Если вам интересно, то, может быть, еще как то про книжки обсудим. Ну, и эти книги тоже можно в описании обсудить. Напишите, кстати, свою любимую бизнес-книгу, если вы вот что-то такое читаете в описании. Я думаю, что будет интересно. Спасибо за просмотр. Удачи вам.